Привет, дорогие друзья! С вами снова Carried Course 3. Новый выпуск. И что у нас будет нового? А у нас будет костяшка. Давайте наконец-то пройдем этот Хэллоуин. Этот турнир наберем нужное нам количество баллов. И посмотрим, что у нас из этого получится. Сможем ли мы набрать нужное количество? И получить, кого получить, в общем, в принципе, смотрите и узнаете. Кто знает, пишите в комментариях, кого же мы получим. Ну, пока летим, он видели, чан был. Давайте конфетки пособираем. Видим, э, у нас э, в этом этапе конфеты вместо нам привычным. А что в привычной игре у нас не собираем? Ребят, напомните мне, кто, кто помнит, что мы собираем в обычной игре. У нас здесь такие чудики, гробы на колесах. В общем, это этот этап посвящен целовину. И поэтому у нас такие непонятные персонажи. Я, если честно, затянул, уже остался один день этого этапа. Да, это, кстати, временная гонка. Кто в нее еще пока не ездил, спешите поставить обновление. Осталось там не, не так уж и много времени. Времени, чтобы в нее поиграть Ну, я вам скажу, в принципе Реально, реально Ну, я даже не, ну, не буду обманывать то за один день В принципе, реально набрать Нужное количество конфет а Конфет нам нужно ровно 100 тысяч Для чего же нам нужны конфетки? Полакомиться ими? Или что же мы с ними будем делать? А мы за них будем кое-что Ух ты, ух ты, опять этот призрак был Он мне, кстати, напоминает, ребята, кто играл, скажите свою точку зрения Реально он похож на Дюка, на Дюка из э, Роботы поезда Ну, для этого еще нужно было посмотреть мультик Роботы поезда Я, я к счастью, видел практически все серии, спасибо моему маленькому сыну он не помогает смотреть детские мультфильмы. Ну, в принципе, иногда кстати, очень интересно самому посмотреть. А вот вот эти вот чудики похожи на Акулу. Машину Акулу шарк, так называемую. И, в принципе, во второй части была и в третьей. Бомберы. У нас во второй и в третьей части такие самые... Ну, машина наша стандартная. Не до конца прокаченная. вообще не хватает времени отобрать баллов. Ну, в принципе, ребят, вы и так сами заметили, что видео начали выходить немножко реже. Поэтому у меня к вам просьба ставим максимально лайки, максимально ставим, делаем репосты, чтобы другие друзья увидели. И я обещаю, если повысится активность на моем канале, я буду выпускать видео на. Ну, чаще видели, как. Как оно нам Миш. А не достал, не достал. Жалко, вот, вот он, не успели Раз... Давай, давай, да. ух не, усме... не успели Рассмотреть поезд Дюк Это вот привидение непонятное такое Ну я к нему долго присматривался, если честно Реально он похож на Дюка, очень сильно Просто в зеленом цвете А Дюк изначально черный Вот Едем, набираем конфетки Сколько у нас уже? 1200 И я вам скажу в принципе Что мне уже достаточно этого количества, Но буду ехать Может и новый рекорд будет У меня предыдущий рекорд 9400 кстати. Расскажу как ну, Не получилось снять Ну я и не снимал, если честно Видео тогда Как я его сделал, этот рекорд Я пролетел практически всю трассу Летел и кувыркался, автоматически набирал сесть на нитро, летел дальше, летел, летел, ну грубо говоря, тысяч пять из вот этих девять с половиной я просто тупо пролетел. Конфет набрал очень, очень мало. В общем бонусов плюшек мало, опять пролетели жизни. Жизни, кстати, кто будет играть, не советую пропускать в этом этапе, потому что очень, очень сильно они важны в начале их очень много. Потом их все меньше, меньше, и меньше, и меньше. Поэтому и показатели такие 9400 всего, а не 20 там, тысяч, допустим. Ой, ой, ой, ой, ой, дюк, пока. Ай, ну, хоть бы ни на кого не нарваться. Ай, вот он, робот-поезд, нас уничтожил. Та-дам! В принципе, сколько мы набрали? 1590, 1590, так, так, так, так, вердикт. Расстояние, расстояние собрано убита и у нас удвоилась а как она удвоилась в начале можно было посмотреть купить вот было купить у нас есть уже тысяч вот мы купили купили костыля костыль привет наконец-то у нас появился О, ну все что мы можем ему купить в принципе и все костыляка вот такие у нас я вывесил заморозку тоже возьмем денег у нас практически не осталось что мы с ним сейчас сделаем? Давайте-ка на нем покатаемся. На 26 против танкоминатора у нас будет костыль кататься. Мы вот так вот скрутнем. Фортуну свою испытаем. И как же нас сейчас покажет свой костыль? А покажет он себя в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, смотрите новые видео. Всем пока-пока.